Но Седа заявил, что развитие событий в Беларуси должны заставить Евросоюз задуматься о санкциях. «Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы», — сказал он. «Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей, видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы. Минэндес, член комитета Сената по международным отношениям, выпустил заявление, в котором отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко действует в соответствии со своей репутацией последнего диктатора Европы. Прошедшие президентские выборы он назвал видимостью, а действия властей по подавлению демократической оппозиции и арест политолога, гражданина США Виталия Шклярова он считает совершенно недопустимыми и катастрофическими. В связи с этим сенатор заявил, что администрация Дональда Трампа должна четко дать понять, что весь недавний прогресс в двусторонних отношениях США и Беларуси не принесут результаты, если власти в Минске не пересчитают голоса честно либо не проведут выборы повторно, но по международно принятым демократическим стандартам. Если это жестокое наступление на демократические ценности будет продолжаться, ожидаю, что США и Европа быстро вернут санкции, которые раньше водились против Лукашенко и его соратников, — заключил Минендес.